Сегодня мы будем делать лизуна из павоклея, из порошка и гуаши. Попробуем сделать, получится ли наш лизун, не знаем. Ранее мы уже делали различные лизуны на нашем канале персилом, лоском и другими моющими средствами. И сегодня попробуем из нашего тайда, получится у нас или нет. Надо добавить три ингредиента, соединить их вместе и посмотрим, будет или нет, пока точно мы сказать не можем. Будем красить? Да. Аклый? Да, наливаем. Вот. Здесь кисть тычка не хочет наливаться. Наливайте. Так. Ну, давай оранжевый. Оль. А? Давай, оранжевую. давай. Клади оранжевый. Лади оранжевый. Милее, вот так. Вот так. Мешай. И делает пустини, да? Мгм. Угу. Мешай, ой, какая красота у тебя там делает. В общем-то, из тайда невозможно. Сделать лизуна. Очень грустно то, что из тайда лизуна сделать нельзя, не получается, потому что он, видимо, не содержит бору. Мы даже немножко расстроились, потому что любим лизунов. Пробуйте делать лучше из лоска геля, персила и других. Ой, Горис, всем пока. Всем пока.